Приготовление целебной воды под домашней пирамидой Жанна. Целебные свойства пирамиды пирамидальная вода. Пирамидальная вода это вода, которая под воздействием энергии пирамиды улучшила свою структуру и стала самостоятельным источником целебной пирамидальной энергии. Большинство исследований после пирамиды касаются действия пирамидальной энергии внутри пирамиды или под ней. Однако существует возможность использовать эту энергию и в непрямой форме, через воду, жидкости и вещества, которые ее воспринимают и накапливают. Под воздействием полипирамиды с водой происходят необычные метаморфозы. Она изменяет свою структуру и приобретает принципиально новые биологические и физико-химические свойства. Обычная водопроводная вода с ее харктической структурой за короткое время без использования сложного оборудования, практически без затрат, только под воздействием геометрической формы пирамиды, превращается в структурно упорядоченную физическую среду, в совершенный жидкий кристалл. В пирамиде рождается пирамидальная вода, вода нового качества, которая не встречается в природе. Нам в это трудно поверить, но это действительно так. Главной же целью нашего научного технического центра является дать вам, уважаемый читатель, новое знание, очищенное от Около научной шелухи и эзотерической пыли. Лучшей проверкой любой теории или предположений, как известно, является практика. И где же эта практика задаст вопрос скептик? Наиболее весомые с научной точки зрения практические результаты полученные медиками Республики Куба. Это небольшое латиноамериканское государство, несмотря на экономические трудности, сумело создать систему здравоохранения, которая признана одной из самых эффективных в мире. Противовоспалительное, утоляющее, антибактериальное, релаксационное, успокоительное средство так оценил терапевтический эффект пирамидальной энергии ученый Совет Национального Центра. Кубинские медики достигли праздничных результатов в излечении многих тяжелых болезней с помощью энергии пирамиды. Пирамидальная вода при ее употреблении в качестве питьевой имеет свойство пирамидальной энергии, но при этом более проста и удобна для человека. Когда ее пьют регулярно вместо обычной воды или используют для приготовления еды, она не только улучшает состояние здоровья, но и повышает общий тонус, омолаживает организм человека. Помимо того, что пирамида является генератором торсионного поля, при взаимодействии с живыми и неживыми объектами она выступает также и в качестве резонатора жизненной энергии. Устройство, способного откликнуться на внешнее воздействие жизненной энергии путем увеличения амплитуды собственных колебаний на соответствующей резонансной частоте. В этом проявляется дуализм пирамиды, который, впрочем, необходим, скорее всего, для теоретического осмысления пирамидальных эффектов, поскольку сами эти эффекты давно и успешно применяются для лечения и оздоровления человека.